Нынешняя система администрирования уже очень плотно закрепилась на большинстве ДРКРП серверов. Она изжила себя ровно с того момента, как люди перестали рассматривать человеческий фактор как таковой. Уже недостаточно одного факта мерзотности какого-либо человека, чтобы лишить его привилегии. Что мы имеем в итоге? Кучку неадекватных болванов, которые могут открыто творить хуйню, прикрывая скилл зоны, или же, может, администратора, который прикрывает ранее названных. Боже, Че, проблем Дефолтный элитный долбоеб, который реально думает, что он может кому-то доставить проблемы в онлайн игре. Но единственная его проблема в том, что он реально так думает. Обычно у меня еще в роликах появляются такие ребята, которые не совсем уж и хотели нарушать. Возможно, это получилось очень случайно, и они в целом адекватные люди. Но не в этом ролике. Все, кто попадется в этом видео вам в роли нарушителя, все они конченые, сплошь и рядом, долбоебы до единого. Я не утрирую, нисколько не преувеличиваю. Все, на кого я показываю сегодня в этом ролике пальцем, это конченые люди, которые играют максимум на бандитах. К остальным игрокам претензий не имею. Ребята, вы зайки, всех был рад видеть, если даже кто-то меня узнал. Давай по-хорошему, Давай-давай-давай. Так, ну mm -hmm. ладно, я вот в ужас... Ага. Первая панчатная. Ага. Здарова. Ты Феб Пашник. Схуйля долбоеба должен бояться, который не знает, как пистолетом пользоваться. В смысле не знаю. Чел вот ты отлетит. За что я отлечу? За это челки от фикафа. У тебя вообще-то. У тебя вообще-то армия РП и фрикав. Нет твоя прафа администратор? Я могу летать в РП профе. А я можно не мешать, пожалуйста, пока я просто с человеком разговариваю, объясняю Почему его нарушение? Где твоя профа Короче, бледота, которая не умеет играть ни на каких профах, кроме как на бандите, ты получаешь за армию ТРП, а также за фрикавную наказание. Хорошо. Хорошо. так задел, что ли, тебя челик из интернета? Серьезно? Так было бы похуй, ты бы завалил ебальник уже давно, так что пиздует отсюда. Давай, Ебло это, блять. Нахуй мне звонит, блять. Где же три часа? Ты же говорил три часа минимум. Че, долбо ⁇ Нахуй ты мне звонишь. Это минимум. Зачем ты мне звонишь? Я не ты был Ты сказал минимум три часа. Двадцать минут нет ну если бы ты начал просто без разбора всех заковы, то да, 3 часа, а так тебе 20 минут. Ч, придурок совсем? Не, ну так он Зачем ты мне звонишь? Ты мне хочешь вот это сказать, ты ради этого звонок делаешь, серьезно? Тебя настолько задел, ты обиделся? XS схват это типа карлики там какие-то или или что это? Алло, здорово. кто говорит? Алло. это, короче, но я говорю сейчас в нон-РП зоне, но на спавне. Перевожу дословно, я говорю в голосовой РП чат, находясь в нон РП зоне, поэтому это не будет считаться метагеймом. Что я должен был из этой информации усвоить, кроме того, что это нарушение правила метагейминг или же нон РП? Типа они на серьезе берут инфу из нон РП и переносят ее в РП. Они каким-то образом знают, кому звонить. Они каким-то образом знают про какие-то, блять, кредиты. Они каким-то образом знают, какая у меня привилегия, говоря мне все это в РП чат. Такое впечатление, что я играю не в Дарк РП, а просто сижу возле телефона своего в реале. И мне постоянно названивают какие-то мошенники-долбоебы. Причем, когда ты им прямо говоришь о том, то, что они вот нарушают, сейчас вот на волоске от того, чтобы не улететь в бан, им вообще похуй. Им просто похуй. Для них правил как будто не существует. Им просто нужна донат валюта. И а, Ты сейчас можешь говорить? Слушай, а... можно купить у тебя админку или кредиты? Кого? Випку или кредиты можно купить? Я что, похож на того, кто продает это все? Ну, вообще-то, да, тут есть такие. А я тут, причем, ты не знаешь, кому ты звонишь. Э, ну, смотри, ты просто создатель создатели много таких людей, которые дают вип э, и кредиты. Ну ладно. Много кто дает, а я даю не кредиты, а пизды. Почувствуйте разницу. Повторшайки просили что-то дадим, дал блять. Долбан нахуй. Здорово, меня гантели ебанули. Можешь мне, пожалуйста, голову почесать? Я тебя люблю. Солнышко мое ненаглядное. Я тебя люблю. тебя, Господь, солнце. Ну, понимаю. Что Если ты их убил? Ай! Да? А, я являюсь полицейским, они убили человека. А ты они, что как, ты делаешь? Что? Что, что делал? Зачем ты убил их? Два человека убили. Тоже человека. Плюс они напали. И дальше что? О, надо. А ты их зачем? Блядь, убил? напали на меня люди. Что дальше? Ты сам на них напал. Они предоставляли угрозу. Понятно. Я видел, как они убили человека. Я их кольцом к стене. А, нет, подожди, подожди, у тебя будет, получается... У тебя будет два фрикела по 10 минут каждый. 80 минут ты посидишь. Очень много стерпала, кстати. Объясняю на пальцах, почему нон РП. А сосед не занимается защитой кого-то или же что-то такое. Он убивает людей исключительно по заказу. Исключение также самооборона и в принципе все. Но ну, африкил, потому что у него не было заказа на убийство вот этих двух госов. Даже какими бы они пидорасами не были, те два челика, у него все равно нет причин объективных, чтобы влезать в какую-то драку. Ну, немножко, блядь. вот сейчас. час 20 секин такой нонрп блять каким-то ты образом блять решил из себя сделать защитника что совсем пизданутый кстати я не понимаю почему они минималку выдают ой перелож места хватит всем ну а где она стоять как на канаком раз Че, совсем что ли? У него, во-первых, армия ТРП, он заранее бежал ко мне с оружием, которое он уже достал и держал в руках, а так делать нельзя, тем более в таком людном месте, как подъезд возле дверей, возможно там кто-то сидит за дверью и наблюдает за всем этим. Если вы мне не верите, то почитайте правила этого сервака. там черным по белому написано, что конкретно бежать куда-то постоянно вооруженным нельзя, нужно только для конкретной цели доставать оружие в предназначенном для этого месте и имея нормальную причину. Но есть такой очень классный момент. У меня уже до этого момента появилась катана. Это донатное оружие, для которого отключается ФИРРРП. Я немного позже узнал от администрации, что если ты достаешь внезапно катану, то ФИРРРП отключается, и ты можешь делать все, что угодно, но в пределах правила ПГ. 4, заходи комнату, 4, заходи комнату 7 раз. 7. Так ты оружие достал и так вообще с Окей, окей. Блять, он ебанутый, ну сука, ему уже 300 раз сказали. Ты придурка, блять, кусок. Что за долбоёб? Не, ну ты как, придурок? Падал. Тебе несколько раз сказано, что ты в людном месте достал оружие. Или, или тебе непонятно. Не вызывает меня, что Че вызывает меня? Я тебя сейчас наказание выдам, да и все. А ты не можешь сам свою жалобу да, А я ни на вообще. кого не жаловался. <свят> Нахуй мне жаловаться, если я могу так просто взять наказать. Я тебя просто, тяпнул, чтобы объяснить, okay. чем ты не прав был. Да, да, удачи тебе. Я не дописываю ему в срок какой-то там фрикил и все такое, потому что я сам на это подписался, я достал оружие и дал ему уже зеленый свет на то, чтобы стрелять по мне. У меня была лишь одна претензия к тому, что он бегает в людном месте, постоянно вооруженный, что запрещено правилам этого же сервера. Все, не более. Долбоеба кусок мелкого. Сука, да, блять, как вы нахуй рождаетесь, блядь? Где, откуда? Толик, что? дай випку, пожалуйста, подраски. Какую випку? Че, ебнут, ты куда звонишь? Че, ебнут, ты куда звонишь? Встаньте к стене. Он меня догоняет. Я просто играл в пойфан. Я все украл. Понимаете? Сейчас не остановишься, а тебя ноги нахуй отрублю, долбоеб. Надо мне это, надо твои, это твои наркотики? Не-не-не, я просто у коробок нажал. Я вижу, как ты коробок нашел. Если кто-то не понял, то прислушайтесь, здесь он уже пытается развязать человека, которого заковал полицейский. Вообще, ему похеру на то, что тут стоит полицейский, который проводит задержание. Он просто подошел и пытается расковать его. Что, это что делаешь? Зачем ты его спортаешь? Это не я. Я нашел, я нашел. Я за Дэнк доусовал. Почему ты не стал мэром? Это твой наркотик, вверх. Зачем ты его выпускаешь? Толик, нахуя? два часа нахуй купил? Ты, да, ты не выебывайся. Зачем ты его выпускаешь? Ты знаешь, может быть этот донат создать, может быть знать даже больше, чем ты. Э! Все, можешь его дальше заковывать, тебе никто не помешает. Вот вы спросите, тут же минималку дают всем по 10 минут. Толик, можешь сесть на проб? Я тебе кое-что объясню. Ладно, давай так. Смотри, ты человека забанил за НОНРП, и подскажешь, где у него номер появилось? Тем на крышу, я так понимаю, у кого ты... именно? Ну, кого дед, именно? дед. Ты его за что забанил? Дед, дед, дед. Он подходит, непонятно зачем, в тупую пытается развязать человека уже два или три раза. Ему говорит полицейский не делать этого, он все равно это делает. Ну, ему оружием не угрожали, я так понимаю, ты ютубер, тебе сделать ничего нельзя. А что ты мне за это сделать Но... хочешь или хотел бы? Я, нет, ну, хотя бы, это вообще на варнете. тянет то, что я... Контролируя тем самым РП процесс Человека пытаются задержать, он мешает намеренно Непонятно зачем Ну не знаю, это не нарушение Знакомьтесь, это кончеглот на донатной администрации И таким образом, этой же фразой Это не нарушение Он будет дефать абсолютно всех, на кого у меня будет Или же жалоба, или же вопрос, или же претензия В большинстве в своем Я не знаю, почему так сложилось Но те ребята, на которых я жалуюсь, это его сокланы Немного потом, он со своими Долбоебами друзьями со своего же клана Прочухает то, что я оказывается Снимаю видео И было бы неплохо в нем засветиться Постоянно мне мешая Убивая меня И всячески нарушая правила А потом, когда я подаю жалобу Говорить, что это не нарушение И просто закрывать ЖБ что, Ну это нарушение правил НРП Ситуация, в которой игрок не отыгрывает свою роль С каких пор террорист бегает Защищает каких-то Метод полицейский У него вроде бы Но другие цели нарушение видишь. Но ты прочитай еще раз Нет правила НРП И возможно если... тебе станет больше понятно об этом Я тебе объясняю Террорист Ладно, себя давай, в принципе давай, так не ведет я Не верю что такое еще раз? ну так что я? я дальше иду играть или, или мне еще стоять ждать чего-то? можешь идти играть ну сейчас тут, вот, быстрее что ну, в принципе быстро? можешь идти играть, когда депмисс человек повыше, я, он тебе объясню. а что повыше? ты не можешь разобраться и понять в чем тут на РП? нет, ну я тебе говорю, что тут нарушение правился, за все равно, человека забанил, ни за что в смысле ты за мне что? не за что? я тебе объяснил, то что составу. я забанил его за нарушение. ты не видишь нарушения, это твои проблемы значит, админь побольше ну вот Хорошо, типа. Ты всерьез, из-за того, что ты не можешь понять, нарушение это или нет, на меня жалобу подаешь. Я на тебя жалобу не подавал, я увидел у тебя нарушение, с моей точки зрения. Ну и ты побежал стучать какому-то администратору объясните? выше. Я не стучал, ты мне не веришь моим словам. Сейчас ты принципе, рук состав. Если тут нет нарушений, то ты можешь дальше идти играть. Я тебя, в принципе, ну, сейчас так... не держу, я По факту что ты, ролик ты уже за... настучал, потому что ты не можешь разобраться в ситуации. В смысле, я могу разобраться. Я а знаю, она, что это. Она к, она ну, к тебе Сука, он. Он реально не видит нарушения в том, то что террорист бегает защищать каких-то людей, непонятно от кого. Он тупой, он, блядь, не понимает, серьезно, как он... Да спонсор это ж типа донатный или, или что? Что он от меня хочет, тоже этим самым добивается. Я, ну, реально, я не понимаю, что он хочет от меня. Ага, я его соклана еще забанил, понимаете, да. Да, он, видимо, поэтому так вспылил как мне сказали, человеку говорили, чтобы он не развязывал, ему ну, абсолютно на это было пофигу, и он продолжал развязывать. Знакомьтесь, это Боря. Это чуть ли не единственный адекватный администратор, который попался мне на этом серваке. Предупреждаю, я говорю, опять же, не за весь наборный или же донатный состав, а только за тех людей, которых мне посчастливилось встретить. Ну так и было. Ну а оружие у него было, то ли Ну а в общем него... с того, там, как бы, госслужащий проводит обыск. Ну, наверное, что? ну как бы. Как вот... это отменять факт того, что тут фирер я говорю, на форум пиши. Я не собираюсь жалобу писать, я просто хотел у него спросить, ну, что вот. он забанил. Я думал, он вообще забанил человека за то, что он МГшон. Типа, говорю, что у тебя до все. Это первая попытка легенды спихнуть все на дебилы и начать играть дурачка. Мол, это вообще, я думал, он по другой жалобе, там по другой причине забанил человека. Но мы-то сами понимаем, насчет чего он хотел точно узнать. Чего? На будущее так не телепортируйте меня больше, потому что вы у меня даже не спросили, вдруг у меня жалоба была. Да ты и так тут был, вдруг жалоба. Я знаю, что я тут был. Ну так и что дальше какие-то да претензии? Тем более ты людям не сказал, за что они получают банду, просто взял мы вообще их забанили. Да нахуй мне им говорить, если вы дебилы сами не знают правил. Все, спасибо, Борь. Все, Боря раскидал, короче. Быстрее, быстрее иди сюда. Да, да, да. Что? Что? Короче, ты какой-то, да. донат создателями У него 2,38 часов. короче Прочи, два а мне там что-то... Да. Подожди, да, я Да, да, ну, пророче, дай мне да, кредов у у тебя? А, у него два ляма, офигенно просто. Если, по-вашему, нормально подойти просто так во время диалога в людном месте у человека чекером кошелька посмотреть, сколько у него денег, который, в принципе, предназначен для того, чтобы людей обыскивать во время ограбления, то у меня для вас плохие новости. Я хотел было уже ему дать наказание за фричек, или же фрисерч, или же за нон-рп, но тут его забрал его же соклановец. И чтобы я не выдал ему максимальный срок, он выдал ему минималку. Покрывательство на уровне но ну, потому что он только купил на да, создатель муда или дворе слышу а да да да я да да да да да да да ты как ты узнал, ты где, ты где? сколько у меня в денег а прав, меня да денег? Ты меня да обыскал? ой ой Ты кто такой? Давай, гуляй. Молодой, а, ты чё, что обыскивать ой -ой. да а ко... что, да да да да да да да да да да да да да да да что случилось? Давай, регент, говори. Мы этот разберемся, а нарушение увидела сейчас сам Случилось. Ага, ага. Т что случилось, молодой? Жало, ну твоя жила. А какого хуя ты меня таскаешь? То есть мне, человека, который прямо причастен к этой ситуации, находиться на жалобе и разборке запрещено. А левому залетному хую, который решил то, что ему можно таскать людей физганом без особой на то причины и летать по жалобам и мешать своим присутствиям, это делать можно, потому что они все с одного клана. Это явно нарушение правил администрации, которое также предписано в правилах сервака, но за это ему никто ничего не сделал. Говорить, ну я уйди, просто уйди, постою уйди, уйди, уйди. и все. Уйди Нет. с жалобы. Короче, я тебя вообще не спрашивал. Он был за, но уйди он сказал, ты что он разделял его точку зрения. Не я же. не буду тебя но слушать, это не администратор. что. Я же тебе говорю. Я же тебе говорю. Я же тебе говорю. Я же тебе Я же тебе говорю. Я еще один ссылка. Если бы ты молчал, ты бы молчал. Сейчас. Ты говоришь. Сейчас я спрошу, кого повыше Потому что он номер, поэтому, ну может быть, не номер. Пересматривая этот материал несколько раз, я вообще в кубическом ахуе из того, как он разбирает жалобы. Любая хуйня, за которую он не возьмется, он идет сразу к админам постарше. Зачем ты вообще работаешь администратором и принимаешь жалобы и пытаешься помогать якобы игрокам, если ты при первой же сложности пишешь старшим администраторам? Нет, я, конечно, понимаю случаи, когда замешано очень много игроков, и ты не поймешь, кто из них прав, а кто виноваты. Ты идешь, обращаешься к администраторам постарше, или же в беседу администрации, спрашиваешь у всех. Но в этом случае это просто пиздец. Что тогда, когда я наказал Челика за нон он не понял там нон-рп или же не нон-рп, потом начал играть на дурачка. Что здесь, где явно нарушение либо нон-рп, либо фричека? Единственная цель, которую он преследовал во время всего этого, это выдать наименьший срок человеку, который с его клана. Все, не более. Его больше не интересовало. Написано да. фрисерч, это обыск но не знаю на что обыск на оружие или на вообще кошелек обыскать так что сейчас 3 секунды нет но на РП долбоеба два мелких панк получается бан на 10 очень много сосад так ты тебе сказано было не один раз уйти жалобы ты уйти можешь отсюда? легенда ты, ты банным давай он летает за тобой ну так и ты <связывая> тоже летаешь почему-то а только одному бузей. мне предъяву кидают то еще про админобус мне будет говорить но ну, ты меня какого-то хера таскаешь еще кто тебе вообще позволял а, -а, -а я понял <с <с Сука. Это, блядь, понимаете, что это за прикол? Это челик не захотел, чтобы я выдавал ему наказание, потому что я выдам ему максималку. Он дал ему минимум, блядь. Он покрывает его, нахуй. Просто пиздец. Я в ахуе. Вот так вот ребята нам... Админках и сидят, имейте в виду. Дальше я захожу уже снова на этот сервак. Спустя небольшой промежуток времени, но в этот момент они уже знают, кто и что здесь снимает. И они решают просто намеренно мешать мне, нарушая правила, якобы обходя их так, чтобы нарушения не было. А в чем прикол? Отстань от них По дороге, по дороге? А собачка фас у него, фас Они затимились, один из них взял себе профессию собаки Угадайте, с какого она клана? Думаю, тут ответ самый простой Для чего? Для того, чтобы меня просто так дамажить и убивать, правильно Оказывается, здесь можно брать профессию собаки и устраивать ДМ Ну, при условии того, что ты подпишешь себе в слэш джоб бешеная собака Фас, он обзывает нас, фас Не включай, дурачок. Дай его Что тут? Собака, о, собаки, о, о, собака о, вообще. Нахуй меня убили вообще. Да, ребят, я нисколько не прикалываюсь. Если здесь у вас таким образом прописана профессия собаки, то вы можете делать абсолютно все что угодно. Причем по факту, если это бешеная собака, то она не должна бегать с кем-то, а тем более с каким-то человеком, и тем более его слушать. Ну да ладно, давайте посмотрим, что же скажет на это администратора, который примет мою ЖБ. Слушай. Меня чел за собаку убил просто так. А где тут нарушение? Фрикил. Причина убийства не ясна. Но ты же понимаешь, у собаки нет ума. Я не вижу этого в исключениях фрикила. Но почему? Много чего не написано. И в нон-РП тоже много чего не написано. Я тогда сейчас выдаю ему сам фрикил. Ну, это будет нарушение. Нарушение где прописано? Смотри, давайте объясним. Написано нон-РП, тоже не на Так ну нон-РП тоже не прописано. Если спрыгнуть с крыши, ну это нон-РП. Знаешь, но за это как нон Много чего в правилах не прописано, но это проблема, Если чел берет, нарушает правила фрикил, которое не предписывает исключение профессии собаки это не нарушение у собаки нету ума и она ну, не чем может... это предписано это, у, у это не переписано ничем это ну, логично, значит что я волшебно не может кто тебя убил ты помнишь там не знаю может логи уже чекал 1 да я уже чекал логи призер я говорю это не нарушение, то что собаку убила Давай, если ты хочешь, спросим у кого-нибудь Ну, Знаешь, я не вижу исключения слова, как... этой профессии. Ты не видишь. Хорошо, ты считаешь это нарушением. Ну, тут смотри, тут уже реально админ прав, потому что, ну, собака это бездомная. Поправочка, Боря в этот момент не в курсе, то что собака была далеко не бездомная и далеко не прирученная. Собака бездомная, бездомные собаки, я не думаю, что они прям будут приручены и никого кусать не будут. Да нет, почему? Он не одиночно бегал. Не, ну смотри, это плюсом у него была кастомная профа бездо... э, бешеная собака. Насколько я помню. Тут, да, тут, тут нету нарушений. Вот То, что они опять продолжают бегать за тобой, как бы... Но... Я как раз к этому уже скоро веду. Буду Они принимать же намеренно мера. бегают в тиме все постоянно. Ты ни к чему не ведешь, ты кинул жалобу за фрикил. Я не говорю сейчас с тобой. Ты сейчас тыпнулся, начал опять его выгораживать. Как рулить? Кого выгораживал? Я сказал все Ты выгораживаешь его. Ты говоришь что собаке нельзя в принципе нарушить фрикил. Она может делать по факту что угодно. Я говорю, это в правилах не прицеп. Собаки можно нарушить правила фрикил. Любая собака, хоть даже. Дома она может озвереть, еще что-то сделать, но может напасть на человека. Бля, да она с вами бегает постоянно. День, вы знаю, все я... вместе бегаете одной тимой, вы меня заебываете. Это что, серьезно сейчас? Я. Не, ну ты Леген, дебила давай включаешь, вот может, без правда? Этого я, не я. Не, Леген. типа я бегаю уже минут 20, да. они Ой, меня заебывают. Они, знают, знаешь, они, ну, я что не знаю, чего дебила, дебила включает. Ты сам знаешь, как ты бегаешь за ютуберам. Я? Ты из-за Дрыды постоянно бегаешь, из-за ним бегаешь. Не, не бегал, я за Дрыды самоутверждаешься как-то так или что? Жалоба закрыта, правильно? Да, я подаю, сейчас ее, дальше Боря будет принимать и разбирать, потому что мне заебало. Да, удачной игры. Ну, я тебя тут оставляю, да? Правильно? Боря будет разбирать жалобу. Хорошо. Я вас отпускаю. Типа, а что это за хуйня? Ну смотри, как по правилам, то есть у собаки в принципе нету таких правил. Ну, смотри. Есть, собака может быть как бешеная, так и домашняя. Борь, я понимаю, этого но У есть профессия хоть. Правило, да, фрикил, оно для всех одинаковое. Тут не предписаны всякие исключения. Есть исключения, знакомые друг с другом по РП игроки. Ну, окей. Остальных исключений нету. Если исходя из этого исключения судить то это прикил то есть э, рук состав говорит что получается нету у собаки такого правила Ну так а легенд рук состав какого хуя он там что-то как-то корректирует так чтобы у него чел его знакомый не улетал не любая собака может стать э, ну то есть и начать бить ты понимаешь, что они вместе бегают? Он не отдельно из ниоткуда подбежал. Я бы понял, что да, это если понимаю. был бы, Я бы понял, если бы это был какой-то левый игрок, там левая собака, а так они все вместе бегают постоянно. Потому что это заебало уже. Я. Играю час, и ну, вот эта вот хуйня, она продолжается без остановки. То они берут челика, убивают при мне, который знакомого их хотел обыскать. Специально он отбегает в переулок возле мэрии и с переулка хуярит по улице. То они начинают бегать, бегать, бегать, бегать без остановки, то они берут какого-то чела со своего на профу собаки, чтобы он мне бегал ебашил. Да, я это все видел, я одному уже давал предупреждение, ты видел. Но ты ему как раз и давал Дальше, чтобы не быть голословным, если вам всего этого недостаточно, я оставлю несколько фрагментов того, как они себя реально ведут, когда играют на бандитах. Стоять! Я тебя съем! Чел Чего? Эм, что, что Что, это хорош. за Все, привет, что? А, привет. А, это съем! Какой, да? Какая лахоро. Какая лахоро. Какая лахоро. Какая лахоро. Какая лахоро. Какая лахоро. Последний, вышу, последний. Вышу, я думаю, тут комментарии излишне. Он знал, кому надо было подходить, чтобы кого-то убили. Вышел, вышел, вышел, вышел. За что? За вышел, вышел, вышел. Отрезали ногу. За что? За Yeah. Знаешь, yeah. Yeah. Ты знаешь, кто такой Тенни Макрони? знаешь, кто такой Тенни Макрони? Все, забирайте. У него там по времени должен, должно было РП закончиться. Так. Да там нет никакого oh, nice. РП. Там нет никакого РП. Эй, джибанит. Yeah. Hey, так, прием. джибань бань бань бань Его мама пронесла. Все, прием. я его выбрал. была такая ситуация, когда... Да, да, mm -hmm. хорошо. Так, смотри, Жабанин, смотри, была такая ситуация, а, когда мы пошел. стояли пошел. вот в том месте, и пошел. там какой-то чел писал пошел. в этом общий чат, что пришел какой-то а, известный компитвист что-то вроде что -то того. Помехи, разборка. Да, говори. Так вот, какой-то пацан писал в ООЦ, что пришел какой-то на серию Новый гомбитвец, не новый, это известный гомбитвец Мы зашли туда, этот известный гомбитвец под ником Хаги-Ваги Он нам отправил запрос Мы пришли туда, и вдруг увидели то, что... Видели то, что тут огромная кучка людей прям, ну супер-огромная И в итоге ты достаешь пистолет и расстреливаешь тупо всех ну почти всех. Но, там да. еще каких-то своих китов оставляешь? Не всех, я убил э, только полицейских. Ты каких-то китов оставляешь и тебе, оставил, оставил. Ты, случаю, говоришь, чтобы стреляй. он тебе бабки отдал. Ну, вот того, кого вы связали. А потом вместо не. того, чтобы просить у него бабки, ты его относишь куда-то. <звук> И так проходит абсолютно каждая жалоба, если кто-то из них участвует в разборке. Кто-то еще из клана прибегает, даже человека 3-4 точно, и начинает каждый мешать, вставляя свои 5 копеек или же издавая какие-то звуки. Там, блядь, реально не клан, а зоопарк. А почему ну, хаги-ваги вы? Ну, у кого-то из вас было оружием, у полицейского было оружие, пистолет, по-моему. Мы вам не угрожали. Я как скажу, пошел Ну, стояли полицейские с оружием, Мы что-то убивать но что ли? Ну, вы стояли с оружием, во-первых, у нас, как бы, в принципе, был человек в заложниках, можно сказать. Типа в заложниках. Мы просто его ограбили так. Так там кучка людей была. Тем более так ты еще свидетеля оставил. Там... там были мои друзья еще. Ребята, вы уже чуете подвох насчет свидетеля? Вы уже догадываетесь, кто это? Да, это был я. Я там присутствовал абсолютно все время. Я ничего не делал, потому что я наблюдал это. Первое. А второе, потому что полицейский это мой подписчик, который участвовал во всех этих РПшках. Он же подал жалобу, он же говорит, что там был свидетель. И он прав. Свидетель это я. За две тычки скотаны всех раскидывать было бы ну очень неинтересно, весь бы план просто бы канул в пизду. Я хотел добиться конкретно админских разборок, чтобы всех ебучая, вонючая кодла пришла на жалобу и начала выгораживать своего друга. Тем самым нарушая правила помехи жалобы. То, что бандит, на которого подали жалобу, отлетит за свое нарушение, это и так понятно, но если одного откинуть, будет не так интересно. Надо, чтобы пришли все, и все получили пизды. Причем одной из целей было то, чтобы пришел как раз таки тот администратор, который их всех выгораживал и закрывал глаза на их нарушения, и чтобы он после всего этого, или же в процессе жалобы, улетел за помеху разборком до ну, свидетеля оставил еще а одного кого именно Свидетели какого? можно Я оставлять Будет свидетелей оставлять можно а что он свидетеля оставил да свидетеля ну ничто если он что-то там не сопротивляется никак почему бы и не Ладно, на это не улезь тот министр ну, да. короче ты разбираешь мою жалобу ты видишь тут какие-то нарушения да. если хочешь <кх> если <кх> ты хочешь увидеть картину <кх> в принципе <кх> целую сам, картину <кх> и можем отправиться в дискорд я тебе могу полностью показать демонстрацию. Смотри, заходи в 1.1. Захожу на 1.1. ч жалоба именно у тебя. Ой, да, блин, на нырпи и РДМ, потому что чувак... Какую-то хрень начал страдать, на самом деле, смотри, и я еще раз пересказываю, вот этот, короче, вкратце, вот этот пацан, куда, да, вот, на этого жалуюсь, он перестрелял в три на всех на три, людей, в три на три. он перестрелял всех людей, вот, в одном заведении, ну, почти всех людей, там, несколько, двух оставил еще буквально, ради одного человека, которого он связал, и при этом оставил еще одного свидетеля. Да не ты, сейчас я пересмотрю. Но это было в том домике? Mm -hmm. Да именно в А ну так я тоже свидетелем считаю. Свидетели на жалобе не считаются. Я бармалей. Ты мешаешь проводить. А я Не причастен к разговору. А нет, подожди, я сейчас по другому сделал. Он столько времени мешает и не уходит. Давай, давай, давай. Один, два, а. Так ох, там да. мужик вот с этим ником, если он не вернул конечно, да, вот, он не вот это свидетельство что? А что? Давай, давай, давай. Кыш, кыш, кыш, кыш. Я... Они всех перебили, да, кроме все. этого свидетеля. Они его просто выгнали оттуда. И ушли вместе с ним куда-то. Там уже тупо Весь процесс обрывается. Мы, мы его отдали. Ну смотри, они челиков перехуярили тонну и больше. Я остался свидетелем всего этого абсолютно спокойно. Так что нам делать получается? Ну, чел свидетеля несколько я раз не постоянно понимаю, оставлял. Я, я свидетелем был всего того, я что не они не башили просто так типов. Они не типа, поставят киузону, не башат кого-то постоянно. Получается, банк Тут вообще по сути не о Килзоне речь, тут просто представь ситуацию, то, что есть один такой известный ютубер, не алло, знаю, Виджи Байт Иван Гай, Лололошка. Тут найдется know. один uh, такой его конченый фанат, mm -hmm. который прям просто фанатеет на него, а он придет. Yeah? Нет, это, это я yeah? пример привожу. Yeah? Я вот. а а и в итоге меня. подойдет какой-нибудь Эмбит все будет происходить сейчас на месте, он просто всех перестреляет ради этого ютубера, чтобы к нему ну тупо не приставали. Типа это его человек. Алло. Откинешь админ или о чем? Я думаю, что если мне предоставить демонстрацию правдов, то да. О, это бывает, один один западный. Да, Бля, вообще не одобряет что он делает. Окей, берет. Окончательный вердикт. Мядо выместие. Блять, в этой жалобе смешно абсолютно все. Этот ебучий зоопарк, который постоянно ходит вокруг этой жалобы. Этот не одупляющий ничего, что происходит в мире, администратор, которому нужно вынести вердикт. Это не администратор, блять, это уборщик форменный. Подойди сюда. Смотри. Получается, за РДМ. Ты получаешь. Веник, блять, и совок нахуй. Простите, не удержался. Рдм. РДМ Ты начал там всех тупо расстрелять. Ну ладно, например, фрикилы. А подождите, это только постарше не могут сделать. например, Владимир. Окей, хорошо. Сколько там выдаешь? Пожалуй, один день выдам. Пожалею, человечка. Туда я. Все, готово. Все. Ребята, закрываю жалобу. Спасибо. Приятной вам игры на сервере. Стой, стой, стой, стой. Все, кто мне респект дают, тех я глажу. Все, давай. А, а ты как <с гаффа> реально? Нет, я, я впервые вижу такой лабиры. Я реально впервые Даже на таких. Даже на бебре таких людей не видел. Зато тебя погладили. Да. Ты меня тоже гладил, я помню. огромное. Сладкий мальчик. Меня погладить. Итак, казалось бы, логичная концовка для такого ролика. Ребята наказаны: те, кто понял свои ошибки, перестал мне надоедать, а те, кто не понял, они улетели в бан. Но у меня накопился еще бонусный материал, где бандиты из того же самого клана, а также остальные школа бандиты, получают по заслугам. Еще хотелось бы подметить, что в следующих фрагментах, которые вы посмотрите, я не нарушу ни одного правила. Ой, бля, боюсь. Ой! Чернолес! Нахуй пошел, блядь, в к стене раз, сука, как я хорошо простреливаю. Сейчас да, же видишь. Хотя да. нет... Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Что ты делаешь? Хватит. А кто ты? Что ты, что ты Твоя причина не делать этого. Я. А кто ты такой? Можно узнать? Твоя причина не делать этого. А что будет, если я продолжу? Что будет, если я буду? Хуже. Будет. ну сука оно вам надо ну, вот ну, ну, немножко... Окей. <связывая> сука это, охуенно просто блядь меня отрежешь? Маши, тоже, окно Не а, ми ко мне Пойдешь ко мне? На Я дрожжи. случайно Зачем ты окно сломал? Вот Я могу. А да, я дам по-моему. Гунтуй на том свете. Э, человек говорит то, что вы его убили за то, что он разбил вам окно. Без защиты своей собственности. Ну уж не будете время на жизни убиваться за то, что этот человек разбил вам окно. Да, я ж не знаю, что у него в голове. Может, он ко мне залезет с оружием, захочет меня ограбить. Он намеренно стоял, хуярил по моим пропам, по окну. Вон там перегородка на окне, он стоял специально, и лупил. Ну Вот, и типа, что ты теперь мне сделаешь с таким намеком, потому что до этого я у него спрашивал, что он делает, он лупил лавочку, я говорю, ну не делай, типа так. Я его предупредил, и типа, я сам отрублю сам... тебе нахуй ноги, и его это не смутило, он продолжил дальше меня провоцировать. Провокация дошла до того, что я достал оружие и реально отрубил его. Вы меня угрозили, что у него ноги отрежутся? я максимум, что я могла сделать, как Но... Ну... Меня не волнует, я тебя до этого один раз предупредил, когда это вообще не касалось моей собственности, а просто ты стоял без какой-либо причины монтировка херачил по лавочке. Да я, я один мечтаю. раз сказал, когда ты начал трогать мою собственности, а именно проб, которым я закрыл окно от таких вот, как ты, которые окна ломают и лезут сюда, потом ты разбил окно, вот после этого только я начал действовать. У тебя, в принципе, был выбор меня не трогать. Ты решил меня вот таким образом спровоцировать и теперь репожженной плоды. Не, ну в целом, все, логично. Обижали, в Америке и пожстче делают. В Америке он бы, в принципе, уже ЖБ не мог бы подать, потому что у него бы нахуй рук не было, нет. Ну как бы да. В целом, типа, да, если, Я думал, там чисто просто окно, типа, разбят, так как я до типа, да, типа, его задал, задал бывали много раз. Ну да, я побежал на него с катана, он достал в ответ оружие арбалет. Норвег, это я приму. Но если бы мне какой-нибудь дед угрожал, я бы, наверное, тоже окно разбил. А тебе не какой-то дед угрожал, тебе просто чел угрожал и все. Ну он тебя просто предупредил. Не о, надо о, так о. делать и все. Я сказал то, что будет хуже. Будет хуже, чем недоволен. Ну так вы мне угрожали, я вам за это и отнесу сломал. Ну если ты хочешь что-то мне за это сделать, заказывай меня у киллера. Или же да, называй да, на меня тут полицию. Как бы, да, все, тут, все. тут уже как бы жалобы типа нету, считаешь? Если хочешь что-то сделать не конкретно не слышу, мне не без с... киллера, то нанимай банду и делай что-то, ну, пытайся хотя бы. А не в соло лезь, провоцируй чела. Играешь на литном бандите, у тебя лапы зайца, у тебя нет денег, да ну не поверь в жизни. Блять, да у вас полклана таких вот, сука, очень невинных. Вы творите хуйню, бегаете, потом удивляйтесь, что он прилетает. Мне то хоть не чеши, пожалуйста. Кого не возьми, не по пальцам пересчитать пальцев на руках, ногах не хватит, чтобы перечислить всех ебанутых, которых я, например, за сегодня встречал. Да, И да, ты я не исключение. Я, я я в числе. Ты не исключение, я тебе как раз об этом говорю. Что ты дальше? Ну, я, я в списке. Что ты хочешь дальше? Ну вот, разбираемся. Пока Насчет что. чего? Тебе сказали уже все логично, то, что я сделал. Нарушения я не, не слышал. Все, он тебе сказал, нарушения нету. Я могу идти? Да. Все, спасибо. Да. Попущен нахуй. Мисси глину дебиллый, блять ебаный. Дедремикс еще из эфира РП улетел. Так и надо ему нахуй.